alien invasion of Earth began so quietly we barely noticed. Early incidents were covered up by the world's governments. The Great War has been raging for decades, and mankind has all but lost. As alien forces close in on the last strongholds of humanity, The UNX world government has developed combat exoskeletons, granting their users superhuman abilities. Now our time is running out, and we must prepare for our last stand. The future of mankind rests on the shoulders of mechanized infantry. привет всем народ или игра по которой мы сегодня пробежимся здесь какие-то новые функции а, игровой режим нормальный или хардкор конечно нормальный так класс биоспециалист танк или диверсант Давайте посмотрим биоспециалист Броня оснащена фабрикой нано машин и способность их помощью атаковать противников и оказывать медицинскую помощь союзникам а, нет Танк. Эта броня создана для усиления своего обладателя, она позволяет наносить мощнейшие удары и, позв... и повышает огневую мощь. Ну, довольно интересно. И диверсант. Броня на основе инопланетных варп-технологий, позволяющая своему носителю телепортироваться и искривлять световые лучи. Так, рывок, маскировка, плазменный меч, артиллерийский удар. Рывок, щит, удар по земле, заряд Тесла. Рывок призраки призраки, ядовитое облако. А, Все! Я беру диверсанта. Тут даже думать не будем. Так, цвет брони, цвет брони. Черная с красным вообще топово смотрится. Да, наверное. Или вот эту. Так. Нет, ну, это точно нет. Зелененькая не хочу, голубенькая бы, нет. Я вот эту, наверное, поставлю. Она хорошо выглядит так что давайте так подтверждаем и что а прям сразу ого прям сразу игра начинается ладно учебный лагерь и UNX... А. добро пожаловать в тренировочный комплекс капитан Полковник Кар... кларк и его команда разработали продвинутую броню и системы орудий которые вы будете сегодня испытывать вы подключены к телеметрии и камерам вашего костюма, так что мы видим, как вы осваиваетесь и сможем обеспечить дистанционную тактическую поддержку. Нажмите X, чтобы продолжить. Нажимаем. Right, we'll start off by так, начинаем с простых движений, хорошо? Все, <laughs> все, поехали. Ножные севромоторы работают. Так, посмотрим, как вы прыгнете через препятствие эм, L1. О, господи. Отлично, системы в норме. Это было просто. По Пора усложнить задачу. Посмотрим, сможете ли рывком преодолеть преграду. Ага. Упс. Ой, Я. Я что-то взорвал, и гранату пустил. Ой. Так. Ух ты. Дистанция нормальная. Скорость нормальная. Прекрасно. Теперь пройдите через ворота и отокруйте в рукопашную все, что движется. Ближний бой. Ага. Ручные севромоторы. Результат высшего расчетного. Модель то, что надо. Отлично, капитан. Оружие активно. Цельтесь и стреляйте на поражение. Ага. выглядит неплохо телеметрия оружия в норме мы прошли к моей любимой части нажмите один раз чтобы бросить гранату в цель в яме а потом еще раз чтобы подорвать ее а так, ах ё-моё так я получается два раза даже нажал о, неплохой фейерверк, дальность и мощность в норме. Мне бы в свое время такие. Капитан, не забывайте, гранату можно взорвать в любое время, когда сами решайте, когда лучше нажать. Э, на что я не увидел. Неплохое представление, капитан. Думаю, у вас все получится. Идите к точке эвакуации, мы заберем вас домой. Так, а, а что насчет э, скорость бег э, Ой, это что? Что? Что? Что это было? Эй, оно а ну, объясняйте, что это было? Что я сейчас R3 нажал и что это было? Вызвать вертолет. А, все. Звездная пыль. На точке эвакуации. Рас... Рад вас видеть, капитан. Оп. Ног. Ну Сесть вертолет на вертолет. Поехали. Вертолет красивый. Интересно, в жизни уже такие существуют, нет? Вот прям красивый вертолет. Наверняка существуют, но, но нам их не показывают. Учебный лагерь UNIX. Гавай. Время задания 2.50. Вообще, наверное, на одну звездочку. Ну ладно. Все прекрасно. Мы справились. Так. Идем. Что? Мы смогли даже оказаться в бронзовой лиге. Вау. Ну ладно. Хватит издеваться, конечно. Ладно, давайте. Барроу, Аляска. Война Аванпост в Бару, расположенный в самой северной точке Аляски, действует с самого начала Второй мировой войны, хотя японские войска никогда не угрожали и не действовали в этом регионе. В период холодной войны в Баро наблюдалась большая активность по мере повышения политической напряженности, комплекс модернизировался, чтобы эффективнее отслеживать советскую угрозу. И с 1990 года комплекс, известный теперь под названием Северное сияние, управляется небольшими командами агентов UNX, назначенных на проект Тристар. Ох, да тут еще и задания отдельные. Кровь на льду. Патруль УНХ, отправленный к месту подавления корабля ксе Нона... Ксенонов. Ксеносов. Ксеносов. О, ужас вообще что за что ксеносов рядом с комплексом северное сияние отправил сигнал бедствия и больше на связь не выходил осмотрите район найдите пропавший патруль и доложите обстановку выбрать эм, так как бы что э, я типа могу присоединиться а нет конечно новое задание Uh, уровень врагов 1, XP 0, 0. 0. Трофеи, базовая, так так. Uh -huh. Прикольно. Uh -huh. Нет, ну Конечно, хочется на среднячке, именно профессионал. Да, наверное, на профессионале пойдем. Кровь на льду. Найдите причину срабатывания сигнала тревоги на серном сиянии. Да, угу, я это уже читал. Спасибо, Игра. Просто шикарнейший совет ты мне даешь после того, как я это уже прочитал. Ну, не совет, а задание, а описание. Ладно. Удачи, капитан. Это место будет воспоминание. Я служил здесь в 85-м, тогда это был Арктический научный городок. Теперь здесь только тени и лед, полковник. На карте есть все. Э, все. Просто все. <laughs> все патрули, они рядом. Так. А вот. Так. Я, я наверное, буду все-таки. Че? Ладно взять а, -а, -а. а это перезарядка все вау вау так а где мои хп э -э кто-нибудь видит а, -а все туплю Оно у меня прям напитаешься над персонажем на персонажем. <свист> так перезарядка на r3 а вот она перезарядка она на r3 все добро так а как поменять оружие я же вроде с другим был О, вот как это работает. Все, я теперь понял, зачем зеленая зона. Точнее, мне объяснили, ладно. Давай я обманываю. Так. В принципе, игра мне нравится. Не знаю, как насчет играть у нее надолго, но вот так иногда. Пару раз зайти поиграть. Точно. Хватит. Мне терпение. Опа, она ящичек ящичек а зачем мне рывок ой-ой-ой сколько вас ой-ой-ой сколько вас просто чё вас так много <связывая> надо не забывать про перезарядку да <связывая> говорю не забывать про перезарядку а сам Забываю. О, фу, жизнь -ка. Хоть пару грамм. Да, давай, я еще и гранаты забываю использовать, блин. Вообще. Все забываю в этой игре. Так, активировать для воскрешения. Это типа я здесь могу воскреситься? О, Рили, really, клево. мне нравится. Так, давай. Деактивируем. Так, посмотрим, посмотрим. Что здесь? Блин, как бегать? Я хочу бегать. А. Давай, давай. Бег. Подскажите, бег, эй, ой, ой, ой, ой, -ой. Эй, не туда, а -а -а -а! фу, господи. Так, давай, ладно, пошли вперед, пошли вперед. XP за задание 1176 мы получим, видимо, видимо, или а это мы сейчас уже заработали 1176, что это такое? О, Господи, а, а, Господи, что вы такое, Господи, а забываю перезарядку нажимать быструю, ну как? Ну? Как мне это запомнить, что она существует? Ой-ё! ё ой, -ё ой -ё Рывок, рывок, господи! Рывок, рывок! Так, а... Восполнение энергии рывка... А, все, вижу. Фу, господи! Вообще, вот эти жуки меня просто выбесили сейчас. Ой. А. -а, -а. Надо же вовремя еще нажимать, а не просто нажимать. Да, господи. Так. Мы идем, давай Ух ты ж, ⁇ -мо ⁇ сколько вас. Да, опять мимо. Э Эй, жучки. Ручки-паучки. Я иду по вашу душу. Е, yeah. вообще двоих. А так и знал, что это огнеопасная хрень. Так. Ух ты! Легендарная Вау. Просто топ. О, пули, по-моему, отскакивают, да, от них? Так. Посмотрим. Ух. Ух. Вот нету прыжка, вот это меня убивает. Ух, сколько лавы. Лавовые жучки, паучки. А! Надо на не давать им подступать ко мне чтоб все норм было а опять не успел нажать точнее наоборот рано нажал М -м так а мы все продвигаемся в вглубь станции ух да мы прям ой -о. ой вернулись мои ребятушки вот мне вас не хватало, ребят. Мне вы интереснее жуков каких-то. Нет, я видел там, вот они идут. А. -а, -а. Дурак. Давай. Перезарядимся сразу Так, мы здесь были? Мы здесь не были Так вообще ужас Ладно, надо Просто следовать за сигналом А не страдать фигней Ой Когда я не сам перезарядку делаю Вот забываю что мне нужно ускоренную делать ой вообще с этим оружием просто топало. оно вообще мощное такое еще попадать давай О, к мы кстати уже почти восстановили свою хп Ай. есть просто выносим их как не знаю кто так это бтр патруля старый Смотрите его получше, капитан Ладно О Боюсь, мне не дадут осмотреть его Да нет, вроде дадут Обыскиваем фэнтом альфа это фэнтом браво мы окружены ваил мне нужна срочно помощь фэнтом альфа как слышите ответьте фантом Phantom... а ничего кроме помех Плохие дела капитан опишите местность пока мы установим источники передачи а, поищите в районе припасы ну так себе так себе инфа о новый уровень Так, давайте посмотрим. У нас появились улучшения экипировки или способности. Ой. А, R2. Способности. Плазменный меч, артиллерийский удар, маскировка. Ага. Так, и пассивные. Ну, пассивные пока не хочу. Вот! Вообще, все И, значит, экипировки. Посмотрим. Угу вообще самая легендарная мощная так это хорошо и надо улучшенную гранату да использовать конечно использовать давай все все сдохли так Ага. -а Че-то я... Не понял эту фишку с клинком Ну ладно. Ч ⁇ у меня? Еще одно очко способности, я не я проворонил. Ага. -а -а -а! Uh, ну давай а ah, одно пассивное одно активное все да uh, yeah, <связывающий> вот это хочу потому что я рукопашным буду пользоваться часто потому что рукопашный бой это мо все когда я перезаряжаюсь а перезаряжаться я еще не научился топово поэтому будем перезаряжаться как получается Так, поехали дальше. Открываем ящик. У нас здесь боеприпасы с очками. Tag. Все на цвет. О, -о, -о, О, вообще топово. То есть их надо собирать. Упс, упс. <плылывание> а, -а, а, бустер еще и скорость. Вообще хорошо. Сейчас мы просто всех будем выносить. Как... Так, пока все действует, все ускорения. Я, по-моему, с этой скоростью и стреляю лучше. Ну ладно, не это, наверное, только иллюзия. А может из-за того, что у меня легендарное оружие уже? Хотя я какой-то второй уровень. Так, я уже даже начинаю помнить. про опана про какую-то перезарядочку даже ух задел забываю прорывок теперь ух так, мы идем, идем, идем, силовое ядро. Знаете, а для чего нужны эти ядра? Эм, так, экипировка. Что-то я пропустил основной. А, пистолет-пулемет. Ага. Ага. О, так тут. Заблокировать, разблокировать, что-то. Ч? Что это значит? Не знаю. Так. А насчет статус, ресурсы. А, вот, действительно. Силовое ядро. вспомогательное ядро, призматическое, энергетическое. Все ясно. Все ясно. Это, значит, нам пока что не нужно. Поэтому мы идем дальше. Ух. Знаете, а ч это вы не могли справиться? Война, вас истребляют. Они же не очень-то и сложные. Эти ребята. Особенно вот эти, которые обычные без солдат приставочки. Так. Ух ты! Отличная охотка капитан. Взрывчатка Си4, хорошо сохраняется. Майор, это радиосу... радиосигнал из артактической лаборатории. Она отмечена как. Капитан, отправляйтесь в лабораторию, судя по всему, патруль нуждается в вашей помощи. Фу, просто я сейчас не успевал читать. Господи, игра. А, ну ладно, там одна пуля. Я ее так, на всякий случай перезарядил. А то мало ли кто здесь есть. Да, пусто, чисто. Зачищен, сектор зачищен. Сектор Clear. Давай, гоу-гоу-гоу, go, go, go, вперед! А, так. о, блин, у меня было 6 ускорений. о, улучшение XP. А сейчас 4. Я его просрал, да, где-то? Я, наверное, от ударов по мне просрал его. Обидненько, обидненько. Ух ты ж! Так, ладно поехали отсюда как говорится так нам сюда же отличная работа капитан закрепите зерчатку си 4 проверим работает ли она капитан ксеносы повсюду О. действительно ксеносы повсюду Как мне придется ждать, да? Да. Способности заряжены. а, -а, -а вот она даже как. О, -о, О, да тут еще и способности отдельно заряжаются. Господи, oh, боже, здесь все заросло к Фита, Фи Фито. Все, поехали. А, я вот тут не могу понять, тут есть автоприцел или нет автоприцел? Потому что, по-моему, я слишком даже хорошо попадаю, нет? Ну, мне кажется, что слишком хорошо. Эй. Так, есть, есть. Проходим, проходим Акурера, Акурера Давай, на Получай Так Воу, воу, воу Фу, вообще Эй, не подходи ко мне Все? Все сдохли? Это у меня. Я вас всех найду, просто. Надо перезарядиться. Так, вниз, вверх. А, конец карты. Все, окей, понял. Идем отсюда. Давай, давай, бегом, бегом, бегом, бегом. Гоу-гоу-гоу. Так, значит, нам сюда. Да, действительно. Спасибо, стрелочка. Капитан, это трубы. Они из Уникс. нет вы чё этого мы и опасались против такого войска у них не было шансов ушел процесс ассимиляции ксеносов мы больше ничем им не поможем идите к месту эвакуации там ладно вместо эвакуации так к месту эвакуации Побежали. так а где вы где бы мы где бы мы угу. эвакуируемся где бы вы мы эй Идем. Давай, давай, давай. И все-таки, как в этой игре бегать, эй! Расскажите, пожалуйста. На, вообще. Вызываем вертолет, и он прибудет через энное количество времени. Ух ты, мина! Ой, третий уровень мы получили с вами. Нет. Способности. Плазменный меч. Ах ты ж, -мо! Пассивную мне теперь дали, да? Долгожитель, вы не получаете урон в течение двух секунд? Нет. р э -э, 1 во время иска, кинетическую. О, вот эта мощь. Вообще мощь. Хорошо, мне прям нравится. Снаряжение. У нас появилась мина. Она обычная, но.. Нет, мне нравится редкая управляемая граната. Все, садимся в вертолет. Садимся в вертолет и улетаем отсюда. Спасибо, что нас забрали вообще. Давай, давай, быстрее улетаем. Кровь на льду. Задание выполнено. Собранные ресурсы, и время 21 минута 52 секунды. Можно было и быстрее, но я ходил много патруль уничтожен ксеноса обосновались в баррел однако в хаосе сражения не могли отыскать свой упавший корабль уинок следует немедленно вернуться в бару и найти обломки порежде чем они их найдут да блин я не смог выйти из бронзовой лиги вы серьезно нет ну я я остался в бронзовой лиге нет, ну так нечестно. Ну ладно. На этом мы будем заканчивать. Мы, в принципе, одну миссию прошли. Плюс тренировочка, в принципе, я думаю, хватит для того, чтобы вы поняли, что это за игра. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пишите в комментариях, если вы хотите видеть эту игру. И еще раз я запишу вам, может быть, пару роликов. Или на стрим поиграем с вами вместе. И не забывайте, что на канале существует и множество других видео тоже.